И почему-то официанты не стоят возле входа и не ждут растений. Понял, ждем, значит, да? Да. да. Мне нравится настоянка властного виробництва, хранивка, порцовка, журавлика и алкоголь. Чужинский. С -с -с -с -с. Украинский горилка украинская. Короче, отделено, да? Что мне странно? Прошло 10 минут, да, Лис? Да. с момента подачи заказа. Все красиво, так. Саша, Писала, ты чула, Лиза? Угу. Uh Писала, -huh. любишь? Uh -huh. <laughs> Вкусно? Uh -huh. Это у нас глушки. А какая начинка там? Печенка. Печенка. Нравится, uh -huh. да? Это так должно быть, да? да. Ну что, пошли обсудим. Сегодня мы побывали в Шаленных Шкварках, мне там очень понравилось, ждали 10 минут. Но все очень вкусно было, да? Да. Можно папа подключиться? Да. Тут папа пришел, ну все нормально, все было очень вкусно. Заказ приняли, 10 минут э, исполнения заказа. Ну еще после вчерашнего, что нас шокировало. Сегодня мы втроем покушали первое, второе, попили. 145 гривен мы потратили. Вчера мы попили, покушали за 190. Сегодня нас порадовала шаленна шкварка. Хотя у нас есть вопросы, мы их со временем озвучим. Но сегодня было все отлично. Спасибо. Удачи, Полтава. Пока.